Железные пять вопросов, на которые всегда есть ответ. Вот вопросы, которые железно вызывают улыбку. Вот вопросы, которые железно раскрывают коммуникацию. Она идет, ну прям, девушка начинает раскрываться и много чего говорить. То есть вы должны себе, ну если вы хотите плотненько вот, да, прям прокачать свою анкету, много телефонов понабирать, стать асом переписок, у вас должно быть все по-серьезному. Потому что, ну не всегда мы можем креативить. Иногда вам просто впадло, вы смотрите фильм, ну хопа, совпало, да, этого вы пишете, о, вам привет, типа, как дела, слили. А могли бы не слить? Как не слить? А, что писать? А, ну сейчас ладно, ну и свой фраг закину. Хоп, чик-чик. Ctrl-C, Ctrl-V, оп, погнали. И третий вариант, так называемые легкие вопросы. Легкие вопросы, это вопросы касательно той информации, которую вы почерпнули, они, ней, которая не требует... А какой-то сильной мозговой деятельности, типа, о, ты была в Европе, прикольно, а когда? Ну, вот, типа, в таком формате. В прошлом году, да, увижу фотки на море. Что ты, кстати, любишь, там, соскучилась, наверное, по морю, или как, как давно было на море. Что больше нравится море? Или там горы, ну вот такой, да, где человек вообще не парится, что он отвечает. Почему на такие вопросы он отвечает, как вы думаете? Первое, не нужно напрягаться, а во-вторых, эти вопросы что? Попадают в ее сферу интересов. Что вы спросите? А второй закон Ньютона, в принципе, тоже вопрос несложный, да? Ну, будет ей неинтересно. То же самое, блин, вот какой то табак крепче? А в зал либо Dark Side. Лично ну, вы отвечаете, ну, что вы разбирались. Если вы у нее такие вещи будете спрашивать, типа, ну, вот, либо что ты больше любишь, чай, либо кофе. Если, ну, в принципе, она сейчас не настроена на общение, и это не то, не то она не сильно не любит. Но просто бухает. Просто бухает. Это легкий вопрос, который, ну, скорее всего, все девушки любят сладкое. Либо а Рафаэла или авокадо. Либо полезное, либо сладкое. По поводу вопросов. Самая главная ошибка, почему тяжело продолжать общение. И здесь касается как офлайна, так и онлайна. Большинство ребят задают закрытые вопросы. Закрытый вопрос, на который можно ответить односложно, либо сказать да, либо нет. Типа, ты любишь виски? Такая, нет. Колен курим? Не курим. Пиздец, все. Еще раз, закрытый вопрос, в чем его а, сложность? В том, что когда она, не, она на него отвечает, вам не за что зацепиться. И она на него отвечает, ну, на автомате, по факту. Ну, то есть вы даете ее очень, вы не, вы не включаете ее мышление, вы за, она действует шаблонами, типа, ага, там, ну, чай, кофе, там, вот, выбирает. Э, то есть она а, ну, не думает, быстро реагирует, она не вкладывается в это общение в онлайне, в офлайне здесь вообще насрать. Вот в, в, в, в офлайне та же самая ошибка, ну, уже в их свиданиях. Поэтому наша задача уйти от закрытых вопросов к вопросам открытого формата.